8 часов, мы на месте, одна корюшинка, одна наваженка, 5 скважинок. С что Вот. Вон, как дорога. Дорога отличная. Все хорошо? Да. Сиди под куполом небо, да, сегодня вообще? Да, вот смотрите, я вот стою, вот, вот, видите, потолка. Во, можно метровую махалку мне тут куда ловить, да. Так что вот так. Тут сидим уже два часа практически, 7 Где-то улов Лов прячет, прячет. Нифига-то угол. Нифига. Жадный, жадный-то типов. На три удочки один поладки. Мы тут на три удочки вдвоем. И у нас столько на двоих только Закрывайся. Привязывай. Я уже перевязывался, у меня что-то путалось. Да. А вот сегодня мы в таком домике сидим. Вот. Ветерок немножко дует. Они да не, Немножко хорошо дуют. Вот дует. так вот он ловит. И вот так вот он наловил. Акул! Одни а Мелочь всю мне бросает. А я ее отпускаю. А вот так вот. Все Мелочь... Ну вот еще час прошел. Все будет хорошо. Болько всех поймал. Немножко. Нормально, нормально, плохого дела, побольше, чем в прошлые разы, так что хорошо, в принципе, вот решали воздуху, не замерзли, палатка вот, большая, можно в вот четвером сидеть, втроем уйти, четвером спать, а штабелями так вообще S is the girls.